собственно вот в таком формате планируется сейчас регулярно проводить а, вот эти медитативные практики и сделать их планирую не в виде каких-то там медитаций, где вы просто будете сидеть 15-20 минут закрытыми глазами давай как камеру попробую вещать вот то есть 15-20 минут но мы будем что-то делать и каждый раз планируется не столько разное, а сколько подходящее по смыслу, по ту тему, которую мы будем делать. Сегодня у нас тема принятия подарков от вселенной. И я скажу, как я это понимаю, и, соответственно, расскажу, над чем мы будем работать. Соответственно, принятие подарков от вселенной – это штука Что? Это вселенная нам всегда дает какие-то ресурсы, возможности, но мы не всегда умеем на них адекватно а, реагировать. Иногда начинаем от них отбрыкиваться, отказываться и прочее. И если мы несколько раз отказались, то, ну ладно, назовем условно вселенная, хотя подсознательно мы сами начинаем же отказываться, то мы просто блокируем себе доступ а, к этим возможностям еще раз, как в пяти про. Ну, Притча про волка и волков и Петю, который два раза там кричал, что волки, и все прибегали ему на помощь, а в третий раз ему уже никто не поверил. Вот со вселенной примерно то же самое, что вот она дает мне пару-тройку раз возможности, какие-то подарки, но если мы не умеем реагировать, не, не берем, то в этой, в этой сфере закрывается. И здесь еще важный момент, который стоит уточнить. Это как отличить э, халяву от реального подарка. А, халява это то, что по сути играет на наших каких-то низменных, назовем это так, чувствах. То есть жадность, гордыня, что там, стыд, вина и тому подобное. То есть когда бери быстрее, а то больше не будет. А, если, если это то, что нам предлагают, нас понижает да, по, по вибрациям. Как? то это, ну, назовем так, халява. Если то, что нам предлагают, нас начинает наполнять, поднимать нас куда-то вверх, то есть состояние благодарности, потока, творения, радости, то это подарок, который... Ну, реально подарок. И самая большая сложность обычно здесь в чем? Что люди не умеют... Сейчас, еще есть кто-нибудь что люди не умеют а, отличать одно от другого, но ну, не приучены. То есть что-то приходит, и они могут из чувства жадности, потому что вроде как настроение тоже чуть переподнялось, зачем-то пойти. Либо наоборот, голова может сказать, там, что ты делаешь, за это потом не расплатимся. Да? А, ну вот как, например, вот, с текущей вот, а, практикой. То есть эти, эти практики я их, по сути, планирую ну, не столько там, за деньги, да, сколько там за другой балансный для вас обмен. И в голове может тоже сразу возникнуть идея, что вот, сейчас вот подпишусь, а потом вот буду чувствовать, что что-то должна или должен. И вот здесь важно обратить внимание, какая часть вас об этом говорит. Как правило, это говорит голова, которая вот задача которой обеспечивать безопасность. И наша задача сегодня научиться, скажем так, понижать, Голос головы и повышать голос нашего внутреннего ребенка, который успевает сказать хочу до того, как голова внесет свою лепту. И вот с этим, вот хочу и принимая, мы уже потом можем взаимодействовать дальше. Голова потом уже может что угодно вещать, но если мы уже приняли, что желание ребенка, там, скажем так, точнее, наполняющий нас подарки это закон. Ну, это для нас благо, то тогда, чтобы потом уже голова не говорила, это уже не имеет большого значения. Мы просто это берем. И еще один момент, который здесь стоит обозначить, это то, что мы, ну, принятие подарков от вселенной подразумевает, что а, так или иначе мы какую-то плату все равно несем за эти подарки. А, ну, ну, Во-первых, это не всегда деньгами. Во-вторых, во не всегда тому же адресату, от кого пришло. И третьих это может быть не всегда сразу, ну, не всегда проявиться сразу. В этом плане есть хороший фильм Передай другому. То есть там один мальчик в школе вел такую практику помогать трем людям, но взамен просил благодарность не себе, а трем дальнейшим людям То есть тем самым увеличивая поток благодарности, ну, эти добрых дел. Чем еще раз подчеркивал такую штуку, что истинные подарки. Они нас наполняют. Ну, наполняют нас и окружающих. И, собственно, вот, теоретическая часть у меня закончилась. Поэтому, что, сейчас будем начинать? И, как в любой дисциплине, нам нужно немножечко разогреть свое тело, ну в данном случае уже не физическое, хотя физическое было бы тоже, конечно, хорошо, а, словно психоэмоционально-энергетическое. Для этого мы сделаем несколько коротких практик, чтобы просто вот немножко почувствовать себя в своем теле, почувствовать свою связь совсем всем вокруг, и, ну и там подобное. И после этого уже начнем идти дальше. Вот, если готовы, поставьте плюсики. Если у вас есть какие-то вопросы, то пишите их сейчас. Вот так. Лучше всего это делать стоя. Так, как со звуком? Звук вроде еще есть. Шикарно. Лучше делать стоя, потому что мы часто нашим ногам не додаем энергии. Ну и к тому же стоя удобнее и легче заземляться. Что, собственно, мы сейчас и будем делать. В принципе, мое лицо уже не так нужно. Поэтому на всякий случай отключу. Чтобы случайно не выключился компьютер. Так. Раз. Раз. Раз. Раз. Угу. А, ну да. И бонусом еще тут решил, решил в качестве картинки использовать какую-нибудь картину из великих художников. Сегодня у нас тематическое сотворение мира. Точнее, сотворение Адама от Микеланджело. Итак, если вы сидите, то лучше стать, закройте глаза и просто почувствуйте свою связь с землей. Даже начните с опоры под ногами. То есть прям можете немножко надавить в стопы, чтобы почувствовать, как плотно они стоят на земле. И... Сделайте глубокий вдох, представляя, как энергия земли медленно поднимается через все ваше тело. От пяток до макушки головы, может быть немножко выше. И на выдохе представьте, что все негативно, тяжелое, устаревшее, уставшее выходит сверху вниз через стопы в землю. И уходит оно, то есть земля это с удовольствием все это возьмет. Это для нее всего лишь перегной, удобрение, из которого вырастут новые семена хорошей энергии. И Сделайте еще один вдох. И почувствуйте еще раз, как вы наполняетесь. И выдох. И с выдохом опять выдохните все негативное, устаревшее. Все, что мешает сейчас быть в своем теле и сосредоточенным. И сделайте еще один вдох. И снова почувствуйте, как энергия Земли Поднимается через ваши стопы в вас. И выдохните. Снова отпуская все напряжение в землю. Почувствуйте себя в себе. Хорошо. Далее. Давайте немножко поиграем с вашим эмоциональным состоянием. Для этого сейчас осознайте, в каком эмоциональном состоянии вы находитесь. Раздражение, скука, энтузиазм, апатия или что-то еще. И представьте некую эмоциональную шкалу в своем воображении, где единичка – это апатия, а десятка а десять – это воодушевление. И нам не так важно, что находится между этими между единичкой и десяткой. Просто пропускайте это через себя. То есть опуститесь сначала до единички. И со вдохом начните постепенно повышать себя по эмоциональной шкале. Двойка, тройка, четверка, выдох. Опять опускаемся. Не спешите сразу подняться до десятки. Начните с двух-трех шагов, то есть раз, два, три, четыре, пять, выдох, пять, четыре, три, два, один. И еще раз со вдохом поднимайтесь от апатии как можно выше к десятке, воодушевлению. И с выдохом опускайтесь от десятки до 6 до 7 баллов. И со вдохом еще раз до 10. И уже опуститесь до 7-8 баллов. И еще вдох. Выдох. И в какой-то момент обратите внимание, что и на вдохе и на выдохе вы стабильно держите состояние полного воодушевления. Угу. И теперь представьте себя неким шариком, энергетическим шариком. И также со, вдохом, со вздохом представьте, как вы немножко расширились в стороны метра на 3-4, во все стороны. И с выдохом опять сжались. С выдохом расширились. И сжались. И с каждым вдохом мы расширяетесь все дальше и дальше. Какой-то момент это... Этот шарик может стать размером с дом. Через пару вдохов и выдохов вы можете уже достигнуть расширения размером с этот город, в котором вы находитесь. И со следующим вдохом можете расшириться еще дальше. До состояния материка или даже планеты. А теперь, в этом состоянии воодушевления, заземленности и расширенности до, сто... до уровня планеты, мысленно пройдитесь по всем участникам текущей практики и пошлите им волну приветствия. Я не знаю, что это будет для вас за волна, и как вы ее себе представите, просто поприветствуйте всех, кто слушает это сейчас, или кто к нам присоединится уже чуть позже. И особо чувствительные, чувствительные могут почувствовать, как от них волна возвращается к вам, возможно в большем количестве, чем вы послали. Концентрируйтесь на грудной клетке. Почувствуйте, как из вашей груди со вдохом исходит волна энергии вперед. Просто вперед. Уходит куда-то в бесконечность. А на выдохе она втягивается обратно. На вдохе из груди опять идет поток энергии, возможно чуточку шире. А потом идет обратно. И еще раз. И теперь к этой волне, которая идет из сердца, подключите в ваш, ваше состояние расширения. И с каждым вдохом представьте, что вы выдыхаете из сердца луч энергии, который расширяется до размера Вселенной. А может быть даже еще дальше. Пошлите людям вокруг, неважно каким, которые рядом с вами или в вашем воображении. Учи этого тепла, которые идут из груди. И посмотрите, что происходит. возвращается ли что-то обратно к вам и что происходит с теми кому вы посылаете эту энергию становятся ли их их образы более светлыми или наоборот они становятся более темными когда вы посылаете им лучи из своего солнечного из своего сердца И еще разок. А теперь представьте, что от них идет луч из их сердец к вам. И посмотрите, точнее ощутите, как вы принимаете этот луч. С открытым сердцем или вы закрываетесь? Если с открытым сердцем вы начинаете наполняться, ваш внутренний образ себя начинает светиться. Если вы начинаете закрываться, то просто позвольте себе сейчас быть в этом состоянии это ваша система безопасности она очень полезна для вас и просто тогда наблюдайте за этим состоянием если вы не можете принимать лучи света других людей И со вздохом еще раз поднимитесь от единички до десятки в состояние воодушевления. И если это нужно, то можете еще немного поиграться с этой волной. Вдох 1, 2, 3, 4, 5. Выдох 5, 4, 3, 2. И поднимайтесь до стабильной десятки, до состояния полного воодушевления. Продолжая наблюдать за своим состоянием непринятия энергии других людей. И возможно, уже сейчас ваше сердце стало достаточно открытым и спокойно принимает те подарки, ту энергию других людей, которая от них идет. И также, естественно, для вас стало посылать эту энергию обратно. И я не знаю, насколько сильно вы можете удивиться, когда с очередным вдохом ваша энергия тепла из сердца пойдет к другим людям. Но вернется, уже, но вернется уже в десятикратном размере, в десять раз больше, чем вы отправили. Почувствуйте, как это десятикратное увеличение вернулось к вам и наполняет его вас. А теперь пошлите энергию своего сердца во Вселенную. Некому образу Вселенной, который у вас есть в голове. Это может быть в виде какого-нибудь старца, человека, или галактики, или чего-то еще. И пошлите ему эту энергию. Энергию любви, благодарности, радости. Воодушевления. Отправьте это Вселенную. И посмотрите, что возвращается обратно. Есть ли полное принятие того, что возвращается от Вселенной к вам? И сделайте еще один вдох и выдох, отправляя лучи тепла во Вселенную и принимая то, что возвращается обратно. Осознайте, что у Вселенной очень много любви, которой она тоже может с вами делиться. Что вы посылаете ей, то возвращает она и вам. Посылайте ей благодарность со вдохом и с выдохом получаете эту же благодарность обратно, только уже наполненную какой-то другой, более высокодуховной духовной субстанцией. Если нет принятия, то также просто обратите внимание на это состояние, это все также же ваша персональная защита, и просто уделите все внимание, всю концентрацию этому непринятию энергии от Вселенной. И позвольте себе с новым вдохом расшириться достояние до Вселенной, но уже в виде бесконечно белого облака или белого света. Вы заполняете светом все вокруг, все в этой Вселенной. Сделайте еще один вдох и на выдохе пошлите энергию радости, любви и благодарности во Вселенную, в каждом ее проявлении. И на вдохе почувствуйте, что происходит с вашим телом. Возможно, оно начнет немного вибрировать или что-то еще. И просто побудьте в этом состоянии столько, сколько вам нужно. Медленно почувствуйте свои ноги, касающиеся земли. Почувствуйте свою опору, которая всегда с вами. И эта опора неотделима от вас. Чем больше вы открыты этому миру, тем больше опоры вы чувствуете в себе и тем больше состояние вашей внутренней защищенности. И с очередным выдохом пошлите энергию опоры и безопасности, и доверия всему вокруг, особенно себе. И на вдохе примите результат всего, что с вами есть и происходит. На этом мы заканчиваем.